Аэ Кремонит. В своем квесте по прохождению новых сониковских игр я заметил, что большинство не-мейнлайн-игр просто забываются, насколько хорошими они бы ни были. Мой взор пал на Sonic Rush, игра, в которую я так долго хотел поиграть, но у меня не было возможности. Да я такой злой был, потому что у меня не было дески, а сейчас я похорошел, купил себе двухэкранную консоль и официальный картридж. Ладно, я показал вам то, что у меня есть и консоль и игра, значит мне можно эмулировать легально. Ну чё, погнали. <звы> О нет, я забыл главный подвох. Двойной экран. На нормальную игру это никак не влияет, но показывать видео с ds настоящие пытки. Соник раш встречает нас надменным японским криком и требованием нажать на старт. Ага, хрен тебе. Как настоящий геймер, играющий на буханке хлеба, я по привычке иду в опции, но тут доступны лишь смены имени, сложности и временной лимит. Честно скажу вам, что все игры с синим ежом не отличаются своей сложностью, так что даже не знаю, зачем эта опция есть. В Sony Crash наш ежидзе впервые получил новую способность. boost а также из прошлых игр он получил и Attack. О ее существовании я узнал, пройдя где-то половину игры, случайно нажав на триггер во время прыжка, находясь рядом с ботом. Этот триггер и кнопка B играют важную роль в заполнении датчика напряжения, пополняя его при совершении трюков. Во время такого ускорения Соник почти неуязвим, блестит как солнце, а бадники ломаются в хлам от легкого касания. Буст имеет три уровня, и если заполнить их все, то вы получите временный бонус. Ваш буст не тратит шкалу. Довольно ледниво, как по мне, учитывая то, что шкала большую часть времени и так будет заполнена. А если вы все потратили, восстановить ее просто. Для этого имеются всяческие пружины, трамплины и рельсы. Если по рельсам можно только грандить, с трамплина ты просто спрыгиваешь, крутясь в воздухе, то пружины верх инфляции буста. Просто каждый раз, когда я вижу пружину, я делаю. Но имейте в виду, что тут есть и минусы. После каждого приземления количество очков за трюк снижается, пока не достигнет нуля. А самое главное, ваш геймплей будет звучать как... Несмотря на переизбыток буста, он не особо облегчит передвижение по актам, Либо над левел-дизайном Sonic Team постарались хорошо. Уровни уровне играется приятно, за быструю реакцию тебя награждают более короткими путями, или даже спешл-стейджами. В своё первое прохождение я заметил какие-то странные штуки, на которых Соник может крутиться. Но подумал, что они только для запрыгивания на платформы, пока случайно не нажал бусты и услышал Хоба! Вот вам еще одно применение в бус шкале. Вам понадобится чуть больше уровня, чтобы попасть на специальный уровень. Как всегда, на нем нужно собрать 7 изумрудов хаоса, чтобы получить плюшки. Sonic Rush это открытие настоящей концовки. Похоже, с суперформой тут просто так поиграть не дадут. Мне нравится, как Sonic тут оттанцовывает, ожидая нажатия Стилуса. Стейджи выполнены в стиле Sonic 2, сбор колец, ходя по распиленной трубе. И если спустя три таких уровня ты подумаешь, ой, как легко, это правда спешил Stage, то держи седьмой. За где-то 50 попыток я не смог это пройти. Посмотрел помощь в интернете и выучил самый кислый трюк, пауз-бафферинг. А -ха -ха -ха -ха -ха, моим ушам конец, но я получу эти Эмиральды. То, что отличает эти спешл стейджи от остальных в серии игр, в них можно забраться повторно сколько угодно раз. То есть если у тебя не получилось, тебя выкидывают обратно, и если у тебя достаточно буста, крутишь колесо Сансары снова. Эти крутилки не так сложно найти, как допустим большие кольца в Соник 3, но иногда они сливаются с окружением, так что ты их пропускаешь и лишь потом понимаешь, что видел их. Кстати, об окружении. У нас тут есть лесок, но по канону первая зона должна быть зеленая. Водяной дворец, который фанаты считают лучшей водной зоной. Пирамида, казино. Кризис Госдолг Ган рейдер боязни высоты и еще одно смертное яйцо. Все они сделаны уникально, хоть большинство и пошло по старым концептам зон, Но водный дворец ⁇ верх искусства. Соник-Тим впервые сделали водный уровень, в который приятно играть. А еще сделали кошку, которая не боится воды и горит под водой. Кроме Соника можно поиграть за Блейс, королевскую кошку, владеющую огнем. Получить ее можно после первой сюжетной встречи. А от Отъезжа она отличается тем, что вместо рывка в воздухе у нее есть Глайд. Также при выполнении трюков этот рывок поднимает ее выше, чем обычно. Она просто изи мод. Но не беспокойтесь, испытывать террор седьмого спешл стейджа вам снова не придется. Изумруды подбираются только за Соника, хотя Блейз тоже получает свои камешки. Незамысловатый сюжет добавил дополнительные драгоценности и целую альтернативную вселенную. Блейз пришла из Сол мира, пытаясь забрать у Эгмана Сол изумруды, без которых ее миру придет конец. Однако усатый гений притащил с собой альтернативного себя, который зовется Эгман с двойной силой усов эти гении планируют использовать 14 изумрудов для захвата мира. Тейлз внезапно обнаруживает разрыв в пространстве на временном континууме. И то, что если два мира сольются, то произойдет катастрофа. Так что они с Соником отправляются набивать жопу Экмана. Неважно какому. Когда Блейз поняла, что она находится в другом мире, ей стало сложно ориентироваться. Но на помощь пришла Крим, яростно пытающаяся затесаться в друзья. Блейз, как нормальный человек, как нормальный кот, относится к этому скептически, продолжает искать сол изумруды сама, не слушая советов Крим, найти Соника для помощи. Последний в то же время подозревает кошку, и вместе с Тейлзом они ее ищут. В последний момент ее встречают, но она отвешивает коммент: Не ваше дело, я справлюсь. Что провоцирует героев идти в погоню за ней. Во время своего путешествия. Блэйз все-таки сдается и впервые испытывает опыт дружбы. И ей вроде как зашло. Соник догоняет Блэйз в зоне Дедлайн, где они встречают обоих Херманов, которые высказывают свой гениальный план по захвату мира. У Блэйз подгорает, и она решает побить их сама. Но Соник хочет ассист, что приводит к спору. Теперь эти кекеры дерутся друг с другом, пока яйца головы и ехидно ржут. В конце одна из сторон, в зависимости за кого вы играете, жестко всирает и решает ультануть. Эта сцена самая напряженная среди всех, и только ради нее стоит купить игру. Пока ты будешь жать этот кутли, твои пальцы превратятся в мясо, и тебя сместят в науке взлома сейфа. Ну, в итоге Рошка идет спасать похищенную Гральчатину, сражаясь с Экманом. А еж просто идет драться с Нугой, который резко поднимает сложность игры. Я проходил его где-то человека неделю, но в основном потому, что вначале не понял инструкцию: Держать вниз! Я думал, просто нажать нужно. У этих фейл все получается. Крем спасена, все дружат. Эми охотится за Соником, Обама тут. Но если Соник собрал семь изумрудов хаоса, доступен экстра акт, в котором Эгманы тырит у Бурейзу соль каменную выкачивают из них силу и кидают обратно. Соник, смотря на происходящее, говорит, что изумруды можно зарядить силой дружбы, и они отправляются в разрыв, побить жирафасов. Битва с яйцами не такая сложная, но все же интересная. А после нее Блейс начинает верить в дружбу, становляясь более добрый, подписывается на канал Кремонит и возвращается в свой мир. Хэппи энд для всех, кроме Крем. Она рыдает о потере друга. И под последовательным шорт песен идут титры. Все, ты прошел игру. Молодец, тебе доступен. Саундтест. Не бейте, фичи на самом деле хороша, ибо саундтрек в Sonic Rush держит высокую планку по музыке. Вот допустим, Vela Nova. Саунд, который играет во время сражения Sonic и Blaze. Она запомнится вам навсегда. Или главная тема, которая также является музыкой спешл Stage. Я точно не могу разобрать слова, но это звучит, как будто чел сломанным английским просит о пощаде. Музыка в актах не дублируется, то есть, проходя игру снова за Blaze, вы будете слышать ремиксы актовой мелодии. Еще я заметил пару приколов. Допустим, в Get Edge песня на Altitude Limit используется джингл конца акта. В финальной битве с одним из Эгмонов в конце акта песня переходит в мажор. Так как я играл в японскую версию, Блейс у меня в конце акта говорит что-то на японском, но звучит это как будто у нее случился инсульт. Музыка замечательная, геймплей превосходный. Подводя итог, хочу сказать вам, а ну быстро идите играть, это один из лучших Сониковских опытов. Кстати, насчет титров, тут что-то не так, А будто музыка испорчена, сраные эмуляторы. О нет, похоже, Бин Пен вы меня нашли. Дзун, вол, делах.